Всем привет! Okay. С вами Витя Стописок. Сегодня буду образовывать свою мышку под названием XM. Она не такая. Тут вот такие настройки. Тут есть быстрая. Чисто быстрая мышка. Э, Какая-то вот фигня, которую нам мало делает. А -а -а. Самая мышка вот так. Тут это, это лево. А, есть назад вперед, то есть геймерская. Все можно назад и вперед. Допустим, давай назад, Оп, нажал все, вперед назад и надо идти. Дальше. Есть обычно вот средняя плесея маус точнее и тут можно э, вес да, вес как у меня появится э, вебка да я она будет скоро буквально завтра или сегодня я буду э, сниму эту на эти самые камеру, свою мушку вот все всем спасибо за просмотр кстати вот так выглядит значок на канал ставим лайки добавляем в скайп у меня сегодня было днюха. всем спасибо всем